людей можно разделить на две категории ну, глобально люди тревожные люди которые всего боятся так очень осторожные во всем беспокоятся стараются вот не нарушить чужих прав чужих границ и люди уверенные в себе достаточно агрессивные устойчивы уверенные. и чем отличаются эти две категории людей? Первая, она, вот первые люди, они живут так, ну, вот, осторожненько, чтобы, вот, не дай бог, ничего не случилось. Вот, очень похоже на улитку. Вот глазик выглянула, да, высунула. Если вдруг что, к чему-то прикоснулась, к чужим границам, к чужим, вот чему-то чужому, другому, не я, сразу хоп, спряталась. То есть это люди с тенденцией к сжатию поля. Да, если брать энергетическую часть, то они постоянно сжимаются, постоянно себя ужимают. Постоянно отказываются от себя в угоду другим. Вторая группа людей свои собственные интересы, первое, свои собственные интересы ставят на первое место. Говорят, для них самое главное, самый главный девиз я хочу. Мне все равно, что с тобой я хочу. Ну, в лучшем случае, да, такие здоровый, здоровые. Это две полярности, да, здоровенькая середина, это когда есть мое желание, оно на первом месте, и давай еще так, чтобы твои интересы тоже не ущемлялись. Да, это вообще здоровая середина. Но если брать полярности, да, то невротическая и психотическая полярность. Чем вот еще они отличаются? У вторых людей, да, у уверенных людей всегда есть план. Да, если здесь, если первые невротики так называемые, ну, в психоанализе, в психологии это называется невротики, они всего боятся, они не знают, что они будут делать. Они, чтобы не попасть в неприятность, они ничего лучше ничего не делать, чтобы не вляпаться. То вторые, да, уверенные, они заранее продумывают, а какая неприятность, что может пойти не по плану, не так, как я этого ожидаю. И как я тогда поступлю. А если даже пойдет по плану, да, но мне придется преодолевать какие-то трудности, какие-то неприятности, какие-то несогласия других людей, то в этом случае что я буду делать? То есть вторые ⁇ это люди, которые имеют в себе энергию для совершения действия. Да, злость ⁇ это энергия для совершения действия. Злость ⁇ это энергия, которая возникает в момент нарушения нашей границы, предназначена для совершения действия по восстановлению этих границ. То есть не просто сидеть злиться, дуться, дуться обижаться расстраиваться, что не произошло, а действовать и восстанавливать свои права. Вот и вся разница. Эти ничего не действуют и сжимаются, а эти себя отстаивают.